Теперь перейдем к практической части применения индексов при расчете сметной стоимости. Традиционный базисно-индексный метод – это пересчет в текущие цены по видам работ. При работе с базой госэталон 2012 выполняется в концевиках разделов или всей сметы. Как указано в технической части, эти индексы предназначены для определения начальной максимальной цены контракта. Вот пример локальной сметы «Нулевой цикл». Смета составлена по расценкам Госэталон 2012 в базисном уровне цен. В таблице строк локальной сметы открыты столбцы «База НСИ» и «Источник цен». Обратите внимание, все неучтенные материалы сейчас рассчитаны в базисных ценах. В строках сметы выполнен расчет накладных расходов и сметной прибыли по нормативам 33 и 25 МДС для базисного уровня цен. Название таблицы отображается в строках сметы. Здесь же отображаются нормативы из этой таблицы. Концевик. К смете подключен концевик с шифром К05. Это отображается в статусной строке «Окна». Данный концевик предназначен для пересчета базисных цен в текущий единым индексом на СМР. Посмотрите, сначала отображаются данные по строкам в базисном уровне цен. Итог СМР в базисных ценах. В строке концевика номер 10 подключим таблицу номер 1. В этой таблице содержатся индексы и к элементам прямых затрат и единый индекс СМР. Выбираем единый индекс СМР для вида работ «3.1. Жилые дома». В результате мы получили полную стоимость работ по смете в текущих ценах. В строке номер 11 подключим тот же индекс. Но отмечу, что на результат расчета строка номер 11 не влияет. Ее назначение – рассчитать средства на оплату труда в текущих ценах для отображения результата в шапке локальной сметы.